Может ли искусственный интеллект полностью заменить человеческий мозг? Как сделать так, чтобы сны запоминались? Какая еда помогает улучшить настроение веган? Сели священники, правда, верят в Бога? Привет. Меня зовут Маша Чарная. Я видеопродюсер портала Такие дела. И мы запускаем новый видеопроект. мы потребляем огромное количество информации, но вопросов от этого меньше не становится. Поэтому мы будем приглашать разных экспертов от нейрофизиологии до искусственного интеллекта и даже сыроедения. Ученые, люди с уникальным жизненным опытом, будут отвечать на ваши вопросы. Чем отличается сексолог от сексопатолога? Без понятия. Героиня нашего первого выпуска Ольга Фатеева, судмедэксперт с 15-летним стажем, автор книги «Скоропостишка» о том, как люди убивают друг друга и что происходит с телом после смерти. Оставляйте свои вопросы в комментариях под этим видео. Пишите в личные сообщения. Смешные, необычные, серьезные. Через какой промежуток времени появятся летающие машины. Давно вас волнующие. Снятся ли патологоанатомом вскрытие. Любые. Мы ответим на все.